Сегодня we have the lesson number 92. И его тема фразовый глагол to go. Дорогие друзья, вашему вниманию предлагается формат в котором мы отработаем глагол to go. Буквально он означает to go идти, ходить. Ехать, уходить, уезжать. Перевода много. Глагол неправильный. Имеет три формы. Первая форма – to go. Уходить буквально означает. Вторая форма – в прошедшее время – went. И третья форма – gone. Третья форма употребляется когда нам необходимо сообщить какой-то результат. Ушел, уехал. Это обычно в эффекте, как в активе, так и в пассиве. Как в настоящем, так и в прошедшем, так и в будущем времени. Итак, разберем некоторые словосочетания в начале в этом формате. В следующем формате мы закрепим на конкретных предложениях, чтобы было более понятно. Итак, первое предложение – Go in. Войти, входить куда-то. Go in. Входить, войти. Go out. Выйти, выходить из чего-либо. Или с ситуации, или с помещения. Go on. Продолжать действие. Продолжать идти. Go on. Продолжая. Go away. Go away. away. Уйти. Go away. Как результат. Уходить. Go away. Go off. Убежать. Go off. Убежать. Go down. Спуститься или спускаться к чему-то. Go by. Проходи мимо. Пролетай как будто. Пройти Проходить мимо, go by, go back, go back, возвратиться, возвращаться, куда-то обратно, домой или в школу и так далее. Be going, be going собираться что-либо сделать. Причем глагол be может быть во всех формах. И в настоящем времени, и в прошедшем времени, и в будущем настоящем это глаголы am, is, a. Понимаете, да? В будущем will, be. Вот он этот глагол be. be вот, и, в, и в прошедшей was, we. Was, единственное число. В, множественное число. В следующем формате, друзья мои дорогие, мы разберем на конкретных предложениях. Дорогие друзья, мы продолжаем работать с глаголом to go. To go. Итак, первое предложение, когда используется словосочетание go in. Итак, я вхожу в свою роль или в мою роль. Как это будет по-английски? I go in my role. Я вхожу в мою роль. I go in my role. Я вхожу в мою роль. Или я вхожу в мою дверь. Не имеет значения. Может каждый день вхожу в мою дверь, может через день. I go in my role. Следующий пример давайте посмотрим. Я часто выхожу. Ну Можно выходить куда угодно. И в данном случае I often go out in the yard. Я часто выхожу во двор. I often Я часто Go out Выхожу In the yard Во двор. Вот и все. Следующее словосочетание Продолжайте идти к своей цели. Здесь используем Go on Словосочетание go on. И как это будет звучать? Продолжайте идти к своей цели. Go on to your goal. Продолжайте идти к вашей цели. Или продолжайте идти к своей цели. Не имеет значения. Go on. Продолжай идти. Следующее предложение. Мы всегда уходим рано. В настоящем времени. We always, мы всегда. Go away. Вот словосочетание. Go away. Very early. Очень рано. We always, мы всегда. Go away. Уходим. Очень рано. Very early. Я часто убегаю с уроков. Время настоящие можно и в прошедшем. я часто убегал с уроков значит глагол go тогда будет э, в прошедшем времени went went и я часто убегаю i often i often я часто go off убегаю go off откуда с от из from с, от, из переводится the lesson с уроков здесь используется глагол go off следующее предложение он обычно спускается к ручью he usually он обычно goes down goes down спускается к реке to к риве, вот и все. Он обычно спускается к ручью, стрим. Я тут написал риве, но не имеет значения. Ручей, стрим, река, риве. Следующее предложение. Проходи. Go он. Ну это второй раз встречается здесь в этом формате. Здесь было go on. Вот оно. Продолжай идти. Go on, go on. Проходи, go on. Можно еще проходить, go by. Go by. Запомните, это надо обязательно. Это даже чаще употребляется. Go by. Проходи. Возвращайся домой. Go back. Go back to home. Домой, на работу, в школу. Артикль Z не используется. Вот таких выражения. Домой. В школу, на работу. Go back to home. Возвращайся домой. Go back, возвращайся. Я собираюсь играть в теннис. Вот это как раз есть словосочетание, когда глагол быть есть и э, going есть. То есть, как мы скажем я собираюсь? I am going. Я собираюсь to play tennis. Я собираюсь играть в теннис. Есть Как сказать он собирается? He is going. Она собирается. She is going to play tennis. Вот и все. Ничего сложного. Все. С этим форматом мы закончили, дорогие друзья. Дорогие друзья, наш урок приближается к завершению. Вы были на канале Питая Горбатюк. Я желаю всем удачи